Облаков Поблескивают Звезды в точках В ночном пространстве Веков Сколько веков И сколько было Как впрочем Их не сосчитать Времен тех давних Растворила, оставив прошлую печать, довольно многое видала небоин свиных времен на поле боя, что с кем стало. Между воюющих сторон Кто погибал на поле боя Кто раненый был И не было в земле покоя Кто для себя могилу рыб, Героев честью придавали Родимой матушке земле Кого-то в пепел превращали Хранится память в тишине А не пыль и дым глотала. И гадь сожжённых городов. Земля стонала, не орала, Терпела ужас злобных псов. Бывают с неба и угрозы. В период лета в жаркий день на землю молнии и грозы, И тучи с ливнями, как тень, То небо режут самолеты, Ракеты космос бороздят, Да плюс кочат вертолеты, так небу попросту вредят. да небу, может, и не больно, Быть может, небу все равно вдоль, поперек. Ему не больно терпеть все это суждено, оно с душой для всех открыто На счастье или на беду Бывает небо так сердито Серчает, может, на судьбу Хоть миллионы лет истякнут Сколько времен еще пройдет Изобретать не перестанут Ракеты, спутник, самолет Не возмущайтесь Больше людей, что обернулась Против всех, чем дальше влез Дров много будет, но это, впрочем, не успех. Был чист колодец, стал он грязный, Поскольку плюнули в небо. Озлоблен мир, он стал ужасным, Мы с Богом терпим, это все озлоблен мир. Он стал ужасным. Мы с Богом терпим. Это все.